Всем привет! С вами канал Криптоген. Сегодня у нас на обзоре будет торговая платформа Cryptology. Я думаю, многие уже здесь трейдят, но в любом случае решил... Те, кто не в курсе, показать для вас, ребят. Поэтому смотрите внимательно видео до конца, ничего не упустите. Это у нас место, где можно быстро и просто приумножить свой капитал. Платформа предназначена для торговли цифровыми активами, где вы с легкостью можете купить или продать биткоин, эфир, рипл или любую другую криптовалюту. Также с помощью платформы вы можете легко приобрести свой первый цифровый актив, у кого его еще нету, Просто зайти в раздел «Быстрая покупка», ввести сумму, сумму... У нас вводится в евро либо в долларе. Например, за 100 евро вы получите сумму в биткоине, которую вы видите на экране. То есть платформа сама автоматически рассчитывает по текущему рыночному курсу. На плату можно сделать с помощью карты, с помощью визы или мастер что как для меня очень удобно. Если мы будем говорить о комиссии, то это отдельная тема, естественно, и комиссия здесь может нас только радовать. Потому что у нас комиссия для маркет-тейкеров составляет всего лишь 0,1%, а для маркет-мейкеров комиссия при споту торговли является вообще нулевой. Поэтому внимательно ознакомьтесь с этим разделом и пойдем дальше. У нас доступен как спотовый, так и фьючерсный рынок. Сегодня я хотел бы обратить свое внимание непосредственно на фьючерсный рынок и торговлю фьючерсными контрактами. Здесь у нас доступно кредитное плечо. Кто не знаком, естественно, ребят, почитайте внимательно по поводу этого. Кредитное плечо у нас может увеличить ваш первоначальный депозит до 100x. Ну, к примеру, у вас есть 100 долларов, но благодаря этому плечу вы можете увеличить его до 100x, как вы можете здесь видеть. И Естественно, торговать будете уже с большей суммой. Если говорить вообще о фьючерсе да, кто не понимает, что это, ну, простыми словами, это контракт, который обязывает инвестора, то есть, вас, осуществить покупку или продажу базового актива в будущем по цене, оговоренной в текущий момент. Поэтому. Сами зайдете в торговый терминал, все посмотрите внимательно, все прочитайте, как это делать. Если есть какие-то вопросы, естественно, зададите мне. Давайте перейдем к самой торговле, я сейчас покажу, как это делать, естественно. Итак, друзья, мы перешли к самому главному, вот сам торговый терминал. Мы можем увидеть, что у нас представлено большое количество фьючерсных пар. Вы можете торговать как хотите, также есть дефи токены. Для примера давайте я покажу, как это делать с биткоином. В паре биткоин к доллару, контракт мы выберем бессрочный. Но внимательно также нужно следить, чтобы ваша позиция не ликвидировалась и не оставлять на всю ночь да, эту позицию. И проанализировав рынок, я думаю, что у нас цена пойдет сейчас вниз. Здесь с биткоином непонятно, что происходит. Мы поставим кредитное плечо, я думаю, 40. Это самый оптимальный X. Сохраняем его и после этого ставим объем, которым мы хотим торговать. Я думаю 20 тысяч контрактов. И после этого выбираем направление рынка, то есть long или short. Все очень просто. Если вы думаете, что цена пойдет вверх биткоина, тогда ставим long И на, этом, на этой разнице, на этом подъеме цены зарабатываем, естественно. А Если думаете, что цена пойдет вниз, тогда нажимаем short и все. И если она падает, вы, естественно, заработаете. Я выбрал 20 тысяч контрактов и в итоге... Поставлю все же в лонг. Итак, друзья, смотрите, прошло всего пару часов на самом деле. И даже с тем, что я поставил небольшое количество контрактов, действительно все сработало, как я и хотел. И, пожалуйста, у меня уже прибыль плюс 24%. Я могу смело закрывать сделку. И моя прибыль в долларах эквивалента 122 USD это всего лишь за 2 часа и с таким низким входом, поэтому смотрите, я думаю, это прекрасный вариант заработать не выходя из дома, естественно с минимальными рисками что-то потерять друзья, я думаю, все увидели как можно очень быстро и просто заработать и по данному видео я думаю, что каждый теперь понимает, что торговля контрактами это совсем не сложный процесс главное перед тем, как торговать, уделяйте внимание аналитике рынка, это самое важное, и перед тем, как торговать то есть не забывайте про стопы ставить их обязательно и не при необходимости менять, естественно, чтобы не потерять свой баланс и избежать ликвидации. Поэтому стопом обязательно пользуемся. По поводу ликвидации, вы когда открываете свою позицию, у вас будет минимальный порог, да, то есть сумма при достижении которой ваша позиция, ваш ордер может ликвидироваться. Поэтому внимательно следите, не уходите надолго от компьютера и, естественно, торгуйте всегда в плюс Будьте внимательными. А, да, чуть не забыл по поводу турнира, который проводит у нас Cryptology, это турнир по торговле DeFi фьючерсами. Обязательно участвуйте, хорошие призы на самом деле. Ссылка будет в описании, ознакомьтесь со всеми правилами. Отличные призы, сами посмотрите. То есть пользователь, который наторговал наибольший объем за 3 дня, получает приз. Это у нас X3 от суммы депозитов на фьючерсы за 3 дня. Или вот криптобос X10 от суммы депозитов на фьючерсы за весь турнир. То есть можно прям сорвать отличный куш. посмотреть, какие на нас стапы соревнования. Сам турнир у нас идет исключительно до 8 ноября. Поэтому только середина конкурса. Обязательно подключайтесь. Посмотрите, что у нас, как выиграть, все условия. Также не забывайте, что торговать можно с помощью... Не обязательно сидеть за ПК, можно пользоваться смартфоном. Есть приложения, естественно, доступны, чтобы их скачать на самом сайте. Поэтому можете удобно это все делать удаленно на своем телефоне. Ребят, я думаю, видео было полезно. Подписываемся на канал, ставим лайки. Если есть какие-то вопросы, пишем обязательно в комментарии. До скорой встречи. Всем пока.